Так, возможно сейчас будет небольшая просадочка FPS, потому что у меня уже ушел спать жесткий диск, но вот сейчас вроде бы как все нормально. Итак, ножевой раунд, дорогие друзья, Youngblood против коллектива Stuck собак в рамках четвертьфинала Legendary One Hall номер два Турнир от одноименной организации с призовым фондом в 2500 рублей. полторы тысячи рублей за первое место и 1000 рублей за второе Uh, в ножах достаточно уверенно, кстати, начинают uh, парни из Блата. На карте Мираж, я считаю, очень важно выигрывать ножики. Но стак собак не осилили. Хотя прошла инс инсайдерская, инсайдерская информация о том, что uh, карта Мираж, любимая карта собачек. Ну, не знаю, посмотрим. Начинают они, во всяком случае, в слабой стороне и составы. На ваших экранах коллектив стак собак это мерзость... Год... Uh, God... Amon God Bless. Господи, как? Зачем так сложно? Uh, самый неистовый. Control нет и Enslave. Ну, ну, ну, как обычно, конечно же, составы максимально крутые. Ice Crying, Квисика вы uh, Что там еще у нас? Магнифика. И вот какой-то uh, смайлик с двумя собачками. Ну и... Uh, YZ, YZ, YZ. В общем, очень сложные никнеймы, но как-нибудь я уж надеюсь, я смогу их прочитать. Тем временем, стакс собак заходит на точку А. С одним единственным минусом и разменом, последовавшим за этим самым фрагом, начинается удержание точки А. Энслейв с хаешки взрывает Смайла. Самый неистовый забирает плащи глаза. Но Магнифика минус самый неистовый. Еще и в спину Висика Писас заходит. Ситуация 3 в 2 с минусом от Энслейва. Ситуация выходит на один в 2. Висикописец пытается пушить своего соперника и тут же получает вторец от мерзости. Это единственный, самый прекрасный никнейм за сегодняшний день, который максимально легко читать. Ну, собственно, счет становится 1-0. Пистолетку забирают парни из коллектива «Стак собак». И я напоминаю вам, дамы и господа, что вы можете проголосовать в опросе на моем YouTube-канале. Во время прямой трансляции, разумеется, в чатике закреплен этот самый опрос. Кто, по вашему мнению, победит в данном матче И, к слову сказать, из 36 голосов 50 на 50 в данный момент Ну что, мерзость Делает даблкил с МПшки И один минус от игрока обороны Все-таки успел влететь в копилочку Control net э, погиб И ситуация 4 в 3 Конечно же, с перевесом за игроками атаки Ух ты! Вот этот хороший прострел сейчас прилетел через угол, энслейв, смак десятого сумела разменять погибшего товарища по команде, но ситуация 3 в 3, тут, конечно, лучше было бы все-таки не погибать и уж ни в коем случае не позволить игрокам обороны, э, обороны, простите, обороны а засейвить э, девайсы какие-то выбитые, ну, к слову сказать, пока что сейвить нечего, два дигла. Один из диглов, кстати, очень сильно сейчас рискует <смех> и взрывается, дамы и господа. Ну, а вот второй дигл благополучно засейвился, Но ну, а счет тем временем становится 2-0. Чатик, не всегда могу э, видеть ваши сообщения, не всегда успеваю на них отвечать, но по мере возможности обязательно, конечно же, отвечу каждому. Каждому на каждое сообщение, как только появится хоть какая-то свободная секундочка. Как FPS поднять? Ну, FPS поднять можно хорошей настройкой видеокарты И если это не помогает, то, да, нужно обновлять э, компьютерное железо Тем временем снова захвачена точка А И у нас здесь э, неожиданно виси с в нычке Которого почему-то до сих пор еще не чекнули Минус от мерзости, минус от Control контролнета И это, кстати говоря, намек на какой-то ниндзя дефьюз Который, собственно, может все-таки произойти Правда, дефьюз-китов у игрока обороны нет но будет очень и очень забавно, если... Если будет очень и очень забавно... То зачем? А, ну уже времени-то так и так не хватает, да. Но забавно, если бы были бы дефюз-киты, вполне себе можно было бы попробовать и успеть. 3-0. Саня, в Москву не собираешься? А, с какой целью? А... С целью жить? Если да, то нет. <связать> Если просто что-нибудь там поделать, то да, в общем-то, мне пока что там нечего делать. Поэтому... Я не очень люблю такие густонаселенные города. Мне в моем маленьком городочке со 100 тысяч населения вполне за глаза идеально себя чувствуют. Тем более из дома все равно редко выхожу. Писас, минус Годамен, Bless. Господи, ну сложнейший никнейм, конечно, зачем такие придумывать, непонятно. Минус от мерзости, а следом минус от Айскрайн по самому неистовому. И теперь перевес в какой-то веке устаканивается за молодой кровью. Ну уж они в сильной стороне, и мне кажется. Вполне себе нужно было бы держать этот самый перевес и постоянно в нем, в общем-то, находиться, забирать раунды и становиться победителями. Но нет же минус от энслейва по смайлу. А следом еще один минус по Icecrine. И вот он потерян тот самый перевес. Минус от мерзости. И последним остается вот узу зу зу Или изи-зи-зи-зи-зи-зи. Не знаю, как правильно там какой смысл вкладывался в данный никнейм. Но, в общем, завершающий фраг за энслейвом. И это 4-0. Неожиданно. А касаемо пополнения, да, да, в общем-то пополнение пока что не планируется, пока, так скажем, А мы со Светланой Андреевной не видим в этом пока необходимости острой. Ну, как только, естественно, мы сообразим, так вы одни из первых людей, которые это узнаете bless минус Магнифика, и энтрифраг снова сделан на коллективе Янгблад. Парни вот как будто бы совсем некомфортно себя чувствуют в обороне. И еще два минуса в догонку. Я не успеваю даже закончить одно предложение, как в следующем предложении нужно уже э euh, <э <Campaign> упоминать гибель еще каких-то игроков обороны. С хаешки взрывается сейчас смайл, последним остаются плачущие глаза. Символично достаточно именно такими гл... Да ты чего? Вот этот хеджочище. Минус Гатом Энгот и попытка засейвить автомат Калашникова Вот конечно такое нельзя допускать. И мерзость просто ставит все точки над И. Это 5-0, дорогие друзья. И, кстати, мерзость единственный игрок, находящийся на этой карте, который до сих пор еще ни разу не погиб и сделал при этом 11 фрагов. Жесть. Ну что ж, автомат Калашникова и Дигл почему-то у мерзости. Я так и не понял, почему Дигл. Наверное, стоило бы разнообразить как-то свой бай. Хотя, видимо, он и решил как раз его разнообразить его отсутствием. Но снайперская винтовка у Всика Писцес и АВП играет на точке Б. Точку А, как в общем-то, и все другие позиции обороняют 4М-ки. Есть дефьюз-киты, три на команду, на мой взгляд, более чем достаточно. Ну что, полетел дым, полетела хаешка и ответный контр-раскит от коллектива Гянгблад. Тем не менее, этот раскит не останавливает атаку от выхода, а лишь немного позволяет выиграть времени для перетяжки игроков обороны. И вот он, Control нет не сумел забрать соперника. God, and God делает даблкил. Минус один от Смайла и точка А обрушилась, дорогие друзья. Снайпер остался последним. И я бы на месте снайпера, наверное, ноги в руки, весло на спину и бежать как можно дальше. Потому что тут, собственно, делать нечего. Но посмотрите, просто на каких-то морально-волевых, судя по всему, попадание в голову! Ни хрена себе! Просто забежал на даке такой аккуратненько. Бац! Минус голова. Ну, прикольный, конечно, хэдшот. Но, к сожалению, 6-0 это вот совсем уже не прикольно. Пора бы задуматься. Кстати, попытки прострелить, да, вы как вы слышите, снайперская винтовка перекочевала э, к коллективу, стак собак играет на ней, кстати говоря, фраг-лидер э, этого коллектива, мерзость. А теперь уже форсированный бай от э, молодой крови, и что-то прям, ну вот прям совсем плохо у них все с обороной. Э, мало того, что за экономикой уследить э, толком не смогли, допустили форсированный бай. Так еще и мерзость просто... Просто ваншот ставит, вообще даже не останавливаясь. СВП, кстати говоря, не удается попасть по первому сопернику. Видит кухню кухне второго, но Магнифика. Тот самый игрок, по которому промазал, промазал, черт возьми, мерзость, сделал а, даблкил. И тут, конечно же, появляется идея, а не перетянуться ли нам на точку А. Самый неистовый уже в данный момент занимается постановкой бомбы. Но игроки обороны еще как-то только-только а, в процессе перетяжки. И ну, я не знаю, в общем-то, удастся ли здесь что-то сделать. Конечно, позиция у мерзости максимально непредсказуемая, но можно как бы. Можно обосраться даже с максимально непредсказуемой позиции. Именно так гласит народная мудрость. Дабл килл от самого неистового и смайл. Наконец-то, черт возьми, приносит первый матч матчпоинт своей команде. Только вот благодаря тому, что успел вовремя забрать своего оппонента. 6-1. Прекрасно, что это хотя бы не 16-0, но, честно говоря, над обороной, конечно, нужно работать. Просто стак собак перекатывают своих соперников, в общем-то, не сильно на самом деле, напрягаясь. Как-то так. Витя, приветствую, лайкосик репил на стримчик не останусь, так что хорошего стрима. Витя, удачно тебе заниматься твоими делами, которые ты себе наметил. Рад был твое сообщение прочитать. От души, от души за лайк. Минус от Смайла. Минус мерзость, кстати говоря. Фрак-лидер начал погибать. И это тревожная тенденция. Потому что команда стак-собак может, в общем, начать потихонечку ловить какую-то дизмораль. Полетели ХАЕ, полетели флешки. И всего-навсего в ответ один дым, и следом просто минус инслейв. Вот что значит стоять на бк с гранатой в руке. Но это же самоубийство. Самоубийство, правильно. Минус от магнитика, контрол Типа, как бы... С выходом у стак собак на точку Б тоже все было не совсем уж гладко. Давайте вот будем просто объективными, положа руку на сердце, оценим этот выход со стороны. Все бы ничего, если бы хоть какая-то минимальная раскидка присутствовала. Она, в общем-то, и присутствовала. Но она должна быть тайминговая, не нужно просто выйти и перед выходом стоять с гранатами. Как итог, игроки обороны просто вышли и забрали. Ну, раз вы не хотите, типа, выходить, давайте тогда мы вас убивать будем. Минус от Смайла, минус от Висика Пистос Инслейв. Ответный минус по Висика. Странные очень э, никнеймы. Ну, я забыл, как-то там, в общем-то, правильно этот никнейм читается. Мне уже это объясняли, но я забыл. Да, черт возьми, простите. 2 в 4. 2 в четыре, а это означает, что стак собак э, отдают по ходу дела еще один раунд. Хотя инслейв, конечно, пытается бороться. Но борьбу нужно вывозить только вместе с мерзостью. А мерзость что-то не очень горит желанием... Помогать товарищу, потому что его просто пытался Сдерживать все узу-зу-зу-зу-зу-зу узу, узу, Но узу зу зу Получает по голове от мерзости Теперь ситуация равная 2 в 2 Но не очень удачная игра от Энслейва А вернее не очень аккуратная И минус ЭЦК отска... Минус ЭЦК, что? Минус ЭЦК отска... Какое сложное словосочетание Минус из коннектора и как результат 6-3 Все-таки Все-таки э Минус Минус очередной раунд После этой карты сколько еще карт будет Нисколько сегодня, к сожалению, только Один мираж Завтра будет сыграно две карты Потому что будет завтра две игры В общем-то, Counter-Strike -а завтра будет чуть-чуть больше Ну что, выход на Б с пистолетами Деньги закончились, и все И стоим ждем, вот что стоим ждем Стоим, как говорится В поговорке, и пердим Напердели И самый неистовый остался со 40 Простите, с 25 хеспоинтами. 1 в 4 в абсолютно мертвой ситуации. А все почему? Потому что одна флешка прилетела, а от нее ослепла, видимо, вся команда. Да настолько ослепла, что даже выходить никуда как-то не попытались. Команды СРФ, ну, как обычно, сборная солянка. Частично Украина, частично Беларусь, частично Россия. Все по стандарту. Завтра какой час? Завтра игры будут в 19.00 также. 19.00 и в 20.00, дамы и господа. Ну что, атака наконец-то восстановила экономику, проведя экономический раунд, благо что атаке нужен всего-навсего один экономический раунд для восстановления экономики, и теперь полетел дым, куда вот он только сейчас должен быть брошен, ну судя по всему под коннектор, но выбрасывается он ну достаточно так себе, честно говоря Абсолютно спокойно Не мешает он этот дым Я имею в виду играть игроку обороны С этой позиции Никто не попытался отдымить позицию на КТ В результате Висика Писса сделает даблкилл И вот почему опять таки вопрос Самая одна из во всяком случае Основных позиций для удержания точки А Не подверглась никакому раскиду Почему не был дан дым на КТ респаун 77 хп у самого неистового И не такой уж он, честно сказать Ты да неистовый вроде бы так вот. Ну а здесь на меду его уже поджидали Дескать, иди сюда, перетяжка Иди сюда, мы готовы тебя принимать И пауза от стака собак Мне кажется, эта пауза напрашивалась уже довольно-таки давно Еще раунда два назад можно было бы ее взять Команда Янг Youngblood нашли себя в обороне Команда стак-собак абсолютно не препятствовали этому никак. Так что нужно думать. Нужно думать, принимать какие-то, возможно, кардинальные меры. Но что-то точно нужно менять. Я имею в виду, естественно, в атаке. У обороны команды Youngblood сейчас, в принципе, ничего плохого я бы, наверное, сказать об этой обороне не мог. Да и не скажу ничего плохого, потому что... Все достаточно грамотно и умно. Если ребята умудрились получить винстрик в 5 матчпоинтов, так как их можно судить за какие-то там незначительные ошибки? В целом, они играют куда более продуктивно, чем стак собак, но не будем забывать, что это первая половина, и для стака собак она проходит за слабую сторону. Ведь обязательно нужно помнить и держать в голове то, что потом стак собак перейдут в сильную, а вот там уже будет куда более интересно. Ну, то есть там мы посмотрим, смогут ли Янгблад, так же, как они результативно сейчас обороняются, еще и провести атакующую сторону. Форсбай решили во время своей паузы сделать парни стак собак. Ну, я не осуждаю ни в коем случае. Но это, конечно, достаточно сложно в реализации, да еще и тем более вот такая вот очень... Непонятная, непонятная ситуация. Но, но с такими ошибками, да, конечно, можно жить абсолютно спокойно, припивающе. Магнифика зачем-то полез в аркаду и лишился жизни, а следом еще один аркадищий игрок обороны. Также покидает э, этот раунд. Аркадов коннектор. Вот очень зря сейчас Youngblood пытаются лезть на поджимы. Как раз-таки на форс стак собак и ждут этих самых поджимов и пытаются. Пытаются, черт возьми, отыгрывать э, в контрпродуктивные действия для игроков обороны А здесь теряется из коннектора игрок обороны Ох ты, вот это здравствуйте Вот это здравствуйте Вот всего-то навсего зевнули выход в коннектор И пожалуйста 7-5 Пауза в какой-то степени пошла на пользу Но, опять же, отбросим лирику Если бы Youngblood не выходили на прессинг своих соперников Все могло бы сложиться совсем иначе но, как сложилось, так сложилось. 12 раундов позади, дамы и господа, вот вам фраг статистика. Изучайте, можете поставить на паузу, можете потом перемотать обратно сюда, но я вам ее показал. Энтри фраг на Медуа, следом и второй минус точно там же от игроков коллектива Янг Блад. Стаг собак не нашли в себе возможности разменяться, и у нас неожиданно начинает лагать энслейв. Это, конечно, неприятная новость, но как-то с этой новостью нужно смириться и продолжить существовать. Ну, прокидка точки А от игроков обороны. Неожиданно, да? Не игроки атаки ее раскидывают, а именно игроки обороны. Чтобы игроки атаки как раз-таки не могли получить возможность что-то где-то прокидывать. Ну, бесподобная игра на подборе от Уз-Уз-Уз-Уз-Уз. И это 7-6. Два раунда остается разыграть. А ты даже не задавалась этим вопросом? Так э, 36 же. Можно меня спросить. 36? Маленькая, маленькая. Прималенькая. Хатка. Жалко, матч сегодня только один, завтра будет жарче. Да, согласен, жаль, что сорвалась игра бобсики против ФСК Гейминг. Но что уж поделать, сорвалась, иначе сорвалась. Ух ты! вези с хороший выход на префайр, но немножко не долетела пуля до... Соперника а вот теперь, кстати, минус коленка у мерзости Ну и как итог Гибель Гибель Фраг лидера коллектива стак собак Хотя, кстати говоря, ему уже по пяткам Там идет самый неистовый И God damn God bless, Черт возьми, звучит как скороговорка Но делает один минус Правда, в ответ на это получают парные размены И с двухкратным перевесом Оборона чувствует себя по-моему, царями и богами на карте Мираж. Айс Крайинг забирает эндслейв. Отличный хэдшот от самого неистового, но, увы. На каждый неистовый хэдшот найдется еще более неистовая ответка. 7-7, временный ничейный результат, Ты понеслась. Их все-таки нужно было дисквалифицировать, ибо регламент есть регламент. Да, я абсолютно с этим согласен. Регламент написан как раз-таки для того, чтобы турнир проходил по правилам. И если эти правила не соблюдаются, то будет хаос. Хаос на турнире допускать нельзя. В противном случае это не будет... Турнир это будет какой-то балаган. Что ж, последний раунд первой половины начинается для коллектива. Стак собак максимально хорошо, но заканчивается, судя по всему, как бы за упокой, как говорится. 3 в 2 ситуация, благодаря самому неистовому, все-таки небольшой, но пусть хоть какой-то перевес удается захватить. Мерзость ловит просто град флешек, и его спасает самый неистовый со снайперской винтовки. узузузузузузу последний. И мерзость как раз-таки здесь играет последнюю скрипку. 9. Какие нахрен? 9. Конечно же, 8-7 в пользу коллектива Стак собак. Минимальный перевес, есть минимальный перевес, но надо понимать, да, что этот самый минимальный перевес достигнут именно за счет каких-то ошибок соперника, где-то продуктивной атаки. То есть не все настолько однозначно. Нельзя сказать, что стак собак вот прям намного круче. Смотрим за выходом на точку А, и тут особо смотреть, честно говоря, на первых нотках незачем, но... Размены, размены, дамы и господа, и 3 в 3 все не настолько плохо Первая хаешка полетела, вторая хаешка, обе, кстати, до цели, до прямой не долетели Есть информация по одному из игроков атаки Он успевает поменять девайс, какая наглая морда Просто забегает, выкидывает блок, играет USP И игроки обороны пытаются выигрывать вот в такой мертвой ситуации И выходят даже на численный перевес Весика писас один в один с инслейвом есть дефюз-киты у игрока обороны. Но бомба очень качественно стоит. Очень качественно поставлена бомба. Но никак игроку обороны просто было не сесть на дефьюз и ничего не спасти. 8-8, дамы и господа. Пистолетный раунд остается за коллективом Young Blood. И здесь хочется обратиться к Шуку, который... Очень уверенно говорил, что стак собак здесь всех просто разорвут. Ну, вот в рамках данного матча. Что карта Мираж их любимая карта. Я хочу сказать, что тут все совсем неоднозначно. Саня, после стрима что будешь делать? Нарезать эту запись, публиковать ее, отправлять ее на рендер. В общем, ну... Много будет дел Подготовка записи, опублик, публикация ее дальнейшая Ну, а потом, как обычно, фарм ачивок в Dying Light Ну, уже, разумеется, без стресс Бомба установлена Три в четыре ситуация для игроков Young Blood, естественно, она с перевесом Control net, отличный хедшот Но не спасешь эту ситуацию одним хедшотом Ты да даже двумя, в общем-то, не спасешь Тем более тиммейт погиб Незамедлительно погибает и Control Net. Ну, в общем-то, как-то вот с переменным успехом. Но Блат умудрились вырваться вперед. Мне кажется, это здорово. <г preparation> Знаю точно, что у администрации турнира будет аналитика, аналитика матча. В спорный момент. Да? Ну, окей. Okay. Окей. Okay. Что ж, перевес в один матчпоинт номинален, абсолютно номинален, но учитывая, что у стак собак по-прежнему нет экономики, ведь серия экономических раундов должна насчитывать два раунда, был слит пока что только один, то вот сейчас, естественно, экономический раунд, как вы видите, выглядит максимально хреново, максимально прям вот непродуктивно и только всего-навсего один минус удается сделать самому неистовому, ну, не зря же он самый неистовый, как говорится. Минус от Магнифика, ну и God damn and God bless. 43 хп. Иди сюда, говорит, иди сюда Минус Засейвлен автомат Калашникова И, судя по всему, засейвлен Потому что игроки атаки Не успеют добежать до игрока обороны Но 10-8, да, то есть теперь во второй половине Предстоит еще и какой-то Камбэк мутить Ну вот Не знаю, не знаю, конечно, насколько Хорошая оборона получится у стака собак Смогут ли а не реализовать ее хотя бы приблизительно так же, как коллектив Янгблад. Но вообще матч достаточно увлекательный, я вам так скажу. В принципе, 25 минут на данный момент проходит игра. А, полетела раскидка хай... Я чуть не оглох, но большое спасибо <laughs> за подписку Александр Потолах на ютубе. Странно, почему так громко сейчас было. Обычно так громко уведомления не приходили. Ладно, нужно будет пофиксить эту историю. Ну, в общем... В общем, энтрифраг, на удивление, за стаком собак. Почему на удивление? Потому что они давненько с энтрифрага не начинали. И первым, кто подставился, это Магнифико. Но далее. Далее здесь, конечно, молодцы. Огромные молодцы, ребята, из стак собак. Бегающий под балконом игрок обороны до последнего не стрелял в своего соперника. Ждал, видимо, подходящий момент. Дождаться его не получилось. Бомба установлена на точке Б. Висико выигрывает перестрелку с соперником, который из-за дыма не смог его заметить. А вот Мерзость, которая уже прекрасно понимал, где находится его оппонент, естественно, со снайперской винтовки, приносит победу в команде. В команде. Конечно же, просто команде. В раунде. 10-9. И пауза. И пауза от стака собак. ХЗ зачем? Вроде типа все неплохо, и паузу если уж и брать, то только из-за того, что кто-то куда-то ушел. Мне кажется, вот только такой смысл э, в этом есть, а в противном случае просто как бы беда. То есть вы можете сбить этой паузой сами себе кураж, который мог у вас сейчас начаться. Тем более сейчас, э, да и нет никаких предпосылок, чтобы брать техническую паузу. Скорее всего, просто кому-то э, было нужно отойти, например, в туалет. Я просто не, не вижу другого объяснения, зачем человек, а вернее, зачем команда, взявшая раунд, тут же берут паузу. Тактики галактики. Безусловно, да, если это тактика, то это прям галактика, потому что обсуждать здесь по факту нечего. У соперника будет достаточно посредственный бай байраунд, либо же будет, ну, в общем-то... Форс, либо же будет экономический, в зависимости от того, насколько сильно они закупались и как часто погибали Но и энтрифраг снова за мерзостью и его снайперской винтовкой Ну, попытка убить тиммейта, это, конечно, тоже, в общем-то, неплохо Тиммейтов иногда нужно а, пытаться убивать Но надо понимать, что friendly Fire на фасткапе выключен Мерзость делает второй минус, но Магнифика забирает а, самого же мерзость И ситуация 3 в 3 с поставленной бомбой на точке Б и, естественно, ее предстоит выбивать. И здесь попытка выхода на префайр, ну, прям вот далекие далекие от идеала, черт возьми. Минус от Control Net и завершающий минус от VC с 1-9. И вот вам, дамы и господа, паузы, которые. зачем? Которые зачем брались? Ну. Если тебе нужно было в туалет, сиди, черт возьми, и терпи! Потому что твоя команда начала как бы камбэк. А таким образом, камбэк теперь отклоняется на очень-очень далеко. Да, стак на точке А это, конечно, безусловно, замечательно. Но вы еще как-то хотя бы попробуйте его реализовать. Потому что соперники с калашами. И уж априори они будут убивать вас гораздо быстрее, чем вы их. Минус это Магнифика. И погибает... Первый игрок обороны — это Мерзость. Следом за ним погибает второй, а следом и третий. В общем, недолго думая, сейчас погибает четвертый, но инслейв. Ну, халявный калаш Ростабелский, если можно так сказать. Ну, <laughs> если можно назвать этот калаш халявным. Во-первых, была потеряна половина лайфбара, а во-вторых, калаш как бы хоть и был добыт, но не был засейвлен. 12-9 в пользу Янгблада. И тут сразу у меня, опять же, большие вопросы к стаку собак. Если это их сильнейшая карта, то почему она у них такая неподготовленная? Сейчас просто был переполох в чате администрации, я на нервах убежал смотреть матч. Правильно, надо смотреть матч, а все переполохи уже решать, естественно, по факту, после. Я брал паузу чисто для того, чтобы выйти с комнаты, поорать и зайти назад. Так можно же было для этого просто микрофон выключить и хворать, разве нет? Магнифика! Легчайший выход с ковров. Дабл кил. Просто похоронил контролнета, похоронил инслейва, следом похоронил самого э, неистового. Ну, третий минус, да. Дайте четвертый человек, да. Мерзость не поддается своему сопернику. По-моему, это был именно он. Ну, кстати, Магнифик из ХАЕшки добрал мерзость. И последним остался Кот Демон Блэс. Его убивает Смайл. И тринадцатый раунд недолго. Заставил себя ждать. Молодая кровь прям бурлит, хочу я вам сказать. Атака действует прям очень-очень и -очень круто. Ну, собственно, не будем забывать, что изначально счет во второй половине был 8-7. И на данный момент несложно посчитать, что счет во второй половине 6-1 в пользу атаки. Вот атака. Атака ведет 6-1 Да, мы с вами видели 6-0 от стака собак Но потом же ведь мы увидели дикий камбэк А сейчас, кстати, пистолеты и попытка в очередной раз поджать яму Здесь уже Ice Крайн делает трипл килл минус от Узузу за И Энслейв последний снова, собственно говоря, на том же самом КТ-респауне Снова делает минус, может забрать калаш, но... Но теперь уже его просто туда даже никто и не пускает у каждого свои тараканы, Сань. Ну, я, я согласен. Безусловно. Все мы очень, черт возьми, разные. Каждый по-своему пытается снять стресс. Ну, нет. Если нужно выйти проораться, то это всегда неплохо. В любом случае, нервы, которые у тебя шалят, не должны мешать играть твоим тиммейтам. Я считаю вот так, да? Потому что, и по себе знаю, если ты начинаешь вот Токсичничать на своих э, тиммейтов Во время игры Лучше от этого не становится Тиммейты тоже начинают ловить дезмораль Просто становится гробовая тишина Никто не дает инфу и Поэтому да, тут я с кармой согласен Лучше просто, как говорится Поставить паузу, выйти, поорать Но тиммейтов во всяком случае с панталыки не сбивать Попытаться донести им все Максимально хорошо. Год Демон bless. Выход на поджим э, зигзага. И с разменом, естественно, игрок обороны погибает. Но тут уже орудует мерзость. И надо, мне кажется, срочно мутить перетяжку на точку А. Я не вижу, в общем смысла дальнейшего давления на точку Б. Но окей. Бомба все-таки установлена именно на этой точке. Подвиси, висикопистос прилетает э, флешка. И он по-продумански... Будучи фулл-блайнди, просто уходит в дымы. Магнификом дабл-килл со снайперской винтовки. Ситуация равная. 2 в 2. Минус от энслейва по висика. Минус от энслейва по магнифика. И минус от энслейва по узу -зу -зу -зу. И это, дорогие друзья, 10-й раунд. То есть ретейк у стака собак получился. Я, честно сказать, даже и... На какой-то момент усомнился в том, что этот ретейк получится, но... Сторониями Энслейва удалось Все-таки достичь Желаемого результата в этом раунде И получить 10-й матч-поинт Эх, а я за собачек голосовала Ну, они, в общем-то, еще пока не проиграли Дорогая моя супруга Они еще пока что Могут побороться Во всяком случае Соперники еще даже 15 не взяли да. То есть, в теории Даже овертаймы еще не факт, что могут быть Так собак могут сейчас выиграть 16-14 Самый неистовый минус Магнифика. Смайл забирает самого неистого. Далее просто куча разменов. Ну и в итоге с численным перевесом остается Янгблад. Точка практически... Практически подавлено любое сопротивление на ней. Мерзость очень не по таймингам появляется и ловит дым, но и взрывает айскрайнга. И получается теперь, что по лайфбарам стак собак даже еще и в преимуществе находится. Виси-ка но мне кажется, что снайперскую винтовку в такой ситуации точно нужно выкидывать как можно дальше. Но нет, мы же, ребята, уперты, у нас же АВП! Никогда, которое мы ни на что другое не свапнем. Мы лучше героически с ней погибнем. 14-11. Ну, это, естественно, не в укор игроку, но согласитесь, что в ситуации 2 в 2 Ваша АВП, ну, скорее будет балластом для команды так, Мне кажется, в большинстве случаев Да, конечно, есть моменты, когда можно 1 в 5 с АВП выиграть Но тут, типа, я бы играл наверняка Лучше выкинул бы АВП, подобрал калаш Ну, а в случае победы в раунде всегда можно засейвить АВП Минус от самого неистого, и Магнифика не успевает э, не покинуть территорию опасную, ни что-либо еще сделать. Делает фраг и получает тут же размен. 3 в три. Осторожничает. Чересчур, по-моему, осторожничает Янгблад в своих выходах. Ну и здесь уже неожиданная попытка фейкануть на точку А с постановкой бомбы на точку Б, естественно. Виси-ка Неужели не понимает, что соперник в коврах? Нет, понимает. Хаешка летит в ковры, флешка летит на кухню. Все очень красиво, но между двух огней зажат игрок атаки. Нужно выбирать одного из соперников и пушить его. Ой, это мерзость. И это минус мерзость, дамы и господа. Здесь под флешку попытка забрать еще одного. 88 хп против 46. Enslave 31 хп против 88. Увизика капец, за это хитшот! И это хэшот с USP от Энслейва, вот что значит, черт возьми, калаш не калаш и все не так и все не то. 14-12, дамы и господа, команда стак собак пытаются не сдать э, своим оппонентам э, эту карту. Но тут как бы против лома нет приема, в общем-то. Хотя прием все-таки у стак-собак какой-то да есть. Тем более сейчас будет сломана экономика у молодой крови. И это тоже, как ни крути, все-таки какое-то давление на соперников э, будет оказывать. да То есть вот если сейчас вдруг Янг Блад проиграют 13-й раунд своим соперникам, то денег не останется и придется при счете 14-13 играть с пистолетами. Номинально отдавать еще один. А это уже 14-14. И тут близко, близко фиаско, братан. Минус от Смайла. Ну вот, кстати, здесь грамотно дымы раскидывают именно Янгблад. Чего не хватало команде стак собак в атаке, потому что дым на КТ практически никто не давал. Два минуса от игроков атаки, третий минус от них же. И стак собачек в очень плачевной позиции. Если быть точным, это аж 5 в одного. Пять в 1 и Энслейву, естественно, можно даже и не рыпаться по направлению точки А. Лучше все-таки попытаться спасти м -ку. В следующем раунде от нее будет, естественно, гораздо больше пользы. Но, к сожалению, для стак собак 15-й раунд отъезжает команде Янгблад. А это под собой несет уже какие-то обязательства. А точнее, что, ну, как вы понимаете, в случае камбэка от собачек э, придется играть овертаймы. И, кстати, эмочки засейвиться не позволяют. Ну, не должно быть, по идее, как мне кажется, проблем с экономикой у Стака Собак. Если ребята грамотно использовали свои деньги, то какой-то бай они сейчас должны наскрести. Правда, как вы видите, бай далек от идеала. Дигл у God. Дигл у самого неистового, Фамасу Энслейва и снайперская винтовка у мерзости. Да, то есть, ну, абсолютнейший, конечно же, форс-бай. Частично пистолет при частичных девайсах. Что, на мой взгляд, конечно, очень рискованно. Но что делать? Любое поражение в раунде приведет к окончанию этого матча. Поэтому, конечно, здесь надо... Здесь надо вот такие позиции не занимать. Минус от Узу-Зу-Зу-Зу-Зу-Зу. И Энслейв с разменом Висико Писцес пытается найти возможность убить соперника. И просто отдается на меду. При этом еще и бомб утеряет, дамы и господа. Три в два с перевесом за атакой. Мерзость со снайперской винтовкой находится сейчас под коннектором. Ждет, просто ждет, кого бы насадить на дуло своей снайперской винтовки И в итоге просто отдается в спину Энслейв занимает позицию за белым И впереди его ждут три соперника Естественно, бомбу сейчас заберут и поставят Энслейв никак не сможет Никак абсолютно не сможет воспрепятствовать этому И, в общем-то... Даже банально перестрелку, к сожалению, Энслейв выиграть не сумел. 16-12 и вторая команда, которая покидает этот турнир, это стак Собак.